Салют, бро! Привет, уважаемые девушки! Меня зовут Алексей Петрухин, также я известен под ником Инстасварщик, и сегодня я хочу показать, как можно выполнить корневой проход поворотной трубы. Так что усаживайся поудобнее и пойдем в цех. Лайк и подписка приветствуются! Прежде чем допустить меня на трубопровод, я должен сделать образцы. Беру трубу, диаметр 88 миллиметров, толщина стенки 5,5 миллиметров. Прошу токаря, либо делаю сам фаску 30 градусов. А также делаю притупление от 0,3 до 1 миллиметра. В зависимости, какое у меня настроение. Сегодня оно у меня хорошее, я сделаю миллиметр. После этого я делаю зачистку около шовной зоны до 20 миллиметров. И после этого я могу прихватывать. Теперь, выставляя зазор, делаю его от 1 до 2 мм, для себя я поставлю примерно 1,2 мм. Присадку беру 1,6 мм и начинаю прихватывать. Ставлю прихватки в четырех точках. Продолжительность прихватки у меня от 5 до 15 мм. Можно поставить и 3 это уже на ваше усмотрение. Прихватки самое главное делать, чтобы они были небольшие, чтобы если как-то у вас не получилось сварка, не сдалась. Вы могли их легко переплавить, поэтому старайтесь делать их не особо высокими. Настройка аппарата: предпродувку я ставлю 0,3, нижний ток ставлю 15 ампер, время возрастания 0,6, на прихватке в данном случае ставлю 95 ампер, время спада 0,5, нижний ток 10 и после продувка 6 секунд теперь настраиваю поддув беру газовую линзу и ставлю ее внутрь трубы тем самым у меня в трубе образуется хорошая защита чем просто вставить шланг проверено советую попробовать после чего я заклеиваю части трубы и делаю с обратной стороны 2-3 отверстия чтобы выходил выходило излишка аргона и ставлю 4-5 литров на поддув вот для вот этой вот трубы меняю ток для себя я поставлю 125 ампер присадку подаю по краю фаски при этом подталкиваю ее в сварочную ванну Движения горелки у меня идут из стороны в сторону. Они частые, но я при этом не бегу вперед. И у меня образуется шов шириной 6-7 миллиметров. В этот момент я слежу за сварочной ванной, чтобы у меня образовывался как бы шарик. Ванна должна закрутиться. А это показывает мне, что идет хорошее проплавление. Горелку держу как можно ближе к ее окончанию. Тем самым управлять сварочной ванной становится намного лучше. Здесь не особо. Да что за херня-то какая-то? Для меня удобно как можно ближе здесь. Ну вот и закончилось данное видео. Если оно было полезным для тебя, ты можешь поставить лайк и поделиться этим видео с друзьями. Ну а с тобой был Алексей Петрухин и до встречи в новых видео. Пока!